Высокие штрафы, побитые машины и уголовная ответственность. Все это может грозить водителям, которые мешают машинам МЧС и скорой помощи. Поводом для законодательной инициативы стал скандальный случай в Петропавловске-Камчатском. Из-за автохамства медики не успели на вызов. В итоге погиб человек. Подробности у Дениса Денисова. Дорога уступи, там больной лежит. Это видео обсуждает, наверное, вся страна. В Петроваловске-Камчатском вечер. Машина реанимации оказалась в нужном дворе за три минуты. Но дорогу преграждает автоледи. Медики требуют их пропустить. Сидящие виномарки идут на принцип «сами уступайте». Потом в ход пошли оскорбления, затем вызвали ГИБДД. Задержки в 10 минут было достаточно, чтобы в одной из квартир умер 21-летний парень. Случай вызвал огромный резонанс на федеральном уровне. Я считаю, что нужно ужесточать ответственность не неумышленное убийство, а я бы так сказал, что умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию? Автомобилистов, не пропустивших на дороге машину скорой помощи, предлагают привлекать к уголовной ответственности. Поправку планируют добавить в разработанный в декабре Минздравом законопроект о защите медицинских работников. О том, чтобы ужесточить ответственность, говорят уже давно. Только за последний квартал 2016 года происшествий, подобных Камчатскому, в одном Красноярске случилось 11. Сплошь и рядом Значит, мы сталкиваемся с тем, что автомобили скорой помощи не пропускают, блокируют. Вот, более того, происходят нападения на водителей, на бригады медицинские. Установленные по ГОСТу зоны для парковки автомобилей нарушаются регулярно и повсеместно. Из-за хаотичного поведения водителей во дворах, в общественной палате России даже предложили освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей. Если внедрят, к примеру, уголовную ответственность за то, что скорая помощь не могла проехать и, к примеру, ей поспособствовало нарушение автовладельцев, да, здесь с точки зрения э, можно как-то привлечь, чтобы автовладелец ставил в своем дворе, учитывая, что его двор может заехать скоро либо пожарная. Но с точки зрения тарана э, автомобили, естественно, здесь будут Нарушаться права автовладельцев – все-таки это частное имущество. Как бы то ни было, все инициативы пока лишь инициативы. Но какими бы радикальными они водителям не казались, стоит понимать, что если бы каждый соблюдал уже давно установленные и вполне адекватные правила, трагедии бы не случалось. Кстати, сестра погибшего в Петропавловском Камчатском опубликовала сообщение на своей странице сразу после смерти брата. Обращаюсь к мужчине и женщине, которые не пропускали скорую к дому. Мальчик умер, скорая не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Бог вам судья. Денис Денисов, Владимир Фетисов, седьмой канал.